Здравствуйте, дорогие участники тренинга, видеотренинга, который мы подготовили специально для тренеров, которые готовы, хотят, могут работать с женщинами на селе для того, чтобы помочь им разобраться в том же такое, в том, что такое социальное предпринимательство. Надо сказать, что для того, чтобы подготовить этот видеотренинг мы проделали огромную исследовательскую работу. Во-первых, мы бросили более 20 экспертов а, с разных регионов Казахстана. Эксперты эти были из разных сфер, из Национальной палаты предпринимателей и а, из Министерства труда, и люди, которые реализуют социальное предпринимательство уже давно, и бизнесмены. Поэтому это был достаточно большой спектр вопросов и экспертизы. Помимо этого, мы провели фокус-группы с женщинами, которые проживают в селе, в районах, которые в той или иной степени либо хотят, либо уже в какой-то степени реализуют социальное предпринимательство. Это, на основании этого мы выбрали основные темы. То, что сейчас очень важно, необходимо дать знания женщинам, чтобы они могли с помощью социального предпринимательства решать свои социальные проблемы и экономические проблемы, для того, чтобы улучшать свою жизнь, жизнь своей, своих детей, семьи и решать социальные проблемы. Я бы хотела немного рассказать о концепции, о да, философии этого тренинга, который мы построили, так как он рассчитан на тренеров, поэтому разговор будет вестись профессионально. Мы, как коллеги-тренеры, которые тоже работают в сфере социального предпринимательства, будем обращаться к вам, как к своим коллегам, то есть людям, которые уже понимают, что такое тренерство, а у которых есть опыт тренерской работы. Поэтому мы выбрали такую форму работы, как тренерская лаборатория. по каждой. Мастер-тренер, который имеет как минимум 5 лет работы, практики как в социальном бизнесе, просто в бизнесе и тренерской работы, он раскрывает тему. По большому счету он будет вам рассказывать о том, как он эту тему преподает, как он ее понимает, какими материалами он пользуется и подготовит вам методические материалы. В методические материалы будут входить презентация, модуль этой сессии, предварительные и посттесты и другие справочные материалы, включая упражнения, которые он использует для твоей сессии. Мы выбрали основные 12, 12 тем. По каждой из тем под, под, подготовлены как презентации, видеозапись тренерская и методические материалы. Но помимо этого на, на каждом видео вы увидите еще в конце а, такую небольшую сессию, как вопросы и ответы. Вы будете со мной на каждом видео встречаться, потому что я являюсь руководителем этого проекта и выступала в роли слушателя и тренера для того, чтобы, скажем так, дистанционно за вас попробовать задать вопросы тренеру, которые могут, могут у вас возникнуть. Потому что вы уже будете смотреть конечный результат. Еще я хотела бы немного сказать о наших тренерах. Каждый тренер, не буду сейчас называть всех, вы познакомитесь с ними на видео, но каждый из тренеров – это уникальная личность. Каждый, каждый из тренеров – это человек, который имеет именно практический опыт. Не просто как преподаватель в университете, который прочитал много книг, хотя, конечно, наши тренеры очень много читают и, очень, и постоянно обучаются, но это люди практики. Поэтому я уверена, что каждое видео, каждый материал, который вы увидите – он на сегодняшний момент будет уникальным и очень полезным. Лично от себя могу добавить, так как я каждую лекцию, каждую, видео, каждую видеосессию лично слушала, лично в ней участвовала, я получила невероятное удовольствие. И узнала много нового, несмотря на то, что я в этой теме тоже уже достаточно давно и постоянно развиваюсь. Ну и в заключение, что бы я хотела сказать, это а, благодаря кому состоялся этот проект, благодаря кому вы сейчас видите вот эти материалы и можете с ними воспользоваться. Благодаря агентству ООН «Женщины» в системе ПРООН. Хочу выразить им огромную благодарность за то, что такие проекты реализуются, и такая тема очень важная для нас сейчас развивается в Казахстане. Хотела бы вам сейчас еще дать небольшую инструкцию, как же использовать материалы. Сначала вы смотрите видео, любую видео лекцию, после чего вы можете обратиться к методическим материалам, то есть в каждой видеолекции будет прикладываться папка с материалами. И в этих материалах как я уже говорила, будут презентации и упражнения, которые вы можете использовать уже в своей работе. Мы заложили такую небольшую, маленькую фишку да, в наши материалы. Мы предполагаем, что вы их можете использовать как конструктор лего. Поэтому разбили именно на отдельные сессии. Они запустили одним видео, например, грубо говоря, там в, 12, в продолжительности в 12 часов. Мы предполагаем, что вам могут встречаться разные запросы на проведение тренингов, вам могут встречаться разные а, целевые группы, с которыми вы можете можете проводить свои тренинги. Поэтому в зависимости от того, какой будет запрос от заказчика, какой будет а, запрос у целевой аудитории, вы можете формировать свои индивидуальные а, личные тренинги, а, используя все эти 12 тем. Например, один тренинг может состоять из трех тем, из 10 тем, из 5 тем. Таким образом, у вас получается такой достаточно гибкий инструмент, который вам позволит не просто делать какой-то один стандартный тренинг, а формировать несколько продуктов в зависимости от потребности. Хочу пожелать вам удачи в этом нелегком пути в развитии социального предпринимательства в Казахстане. А еще хочу выразить глубокое восхищение вами, как людьми, которые действительно занимаются этой непростой темой. Всем вам удачи, и если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к нам, ко мне лично, в организацию и к тренерам. Все контактные данные будут содержаться под этим видео. Всего доброго, до свидания.